Сегодня мы поговорим с директором по строительству компании Рубусхом, вот новым Сергеем Владимировичем. Здравствуйте, Скажите, как известно, стоимость ваших домов намного меньше, чем стоимость домов других компаний. Из чего складывается такая привлекательная цена? Привлекательная цена начинает формироваться уже на стадии оптовой закупки материалов и комплектующих. Затем за счет быстроты сборки на производстве и последующие полной комплектации и поставки домокомплекта на участок. За счет чего достигается высокое качество ваших домов? Оно достигается за счет изготовления всех элементов домов, стен, кровли, полов на производственной линии. После доставки домокомплекта на участок для дальнейшей сборки требуется всего лишь пару шуруповертов. А каковы сроки сборки и изготовления ваших домов? Ну, в среднем сборка дома порядка 100 квадратных метров на производстве занимает порядка двух недель. Монтаж дома непосредственно на уже готовом фундаменте занимает порядка недели-полторы. Сергей Владимирович, большое спасибо за диалог я напоминаю, для того, чтобы оформить заказ, достаточно позвонить по телефону горячей линии 8 812 936 7514 или приехать в офис по адресу Санкт-Петербург, улица 6 Советская, дом 11. Релиз свежих новостей вы можете получать через нашу группу ВКонтакте или еженедельно просматривая их на сайте Рубус Анна Павлова, Рубус ТВ.